С Майнкрафта! Пора спать! И. <сп uh uh -huh, как круто! О, oh, что это? Куна Сахиля, на-на-на-на-на-на, Сахиля Матата, на на на на, -на, -на. <текотворный врач> Может, познакомимся? Туги? э <текотворный врач> чай Чайдан? Ну что ты тут делаешь? Ах, вот ты где! <текотворный врач> Собака такая. Мы тебя 10 лет, тома ждем, ты никак не вернешься. Все, пойдем домой. Куда вы пропали? Прошло уже 20 лет.